Мы с Пайдером пользуемся давно, я и мои слушники, в основном это ну, вся техническая, весь технический аудит сайта, всегда. Но обычно ну, в ежедневных э, задачах, но в основном больше всего помогает при переезде сайта, когда сайт переезжает на другую CMS или на другой домен. Исходящие, входящие ссылки, э, неочевидные ссылки. Были еще кейсы, когда мы находили э, ну, недоброкачественных seo когда заходили сайты на аудит, э, и мы исходящие ссылки видели, что ну, SEO-шники предыдущие просто торговали ссылками. И Spider это находит просто ну, в два счета. Вы идеальны. Вот, и в целом э, есть и другие сервисы, но мне нравится Spider, потому что он ну, сделан для людей. Вот говорят все, там, делайте там, для людей, как для людей. Даже вы делаете даже не так, как для людей, как для друзей. Вот действительно э, приятно пользоваться.